здравствуйте дорогие друзья надеюсь что я вышла в эфир Потому что осваиваю новую творческую студию и не знаю как пойдет дело а поэтому как только вы меня увидите сразу ставьте первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья как минимум десяточка за хорошее настроение за наш субботний день как выходной субботний день что тоже радостно так что-то я не вижу не вижу себя себя, но надеюсь что я все-таки вышла так вот в одном окошке я вижу что я в эфире но не вижу себя на страничке а, так замечательно вот вижу теперь на страничке жду от вас обратной связи вот здравствуйте дарья здравствуйте юлечка юлечка очень здорово сделала что написала в комментариях кто такой наш сегодняшний гость это действительно муж ксении бородиной одной из ведущих дома 2 и знаете он недавно дал интервью на днях вот буквально дал интервью каналу супер а на что но ну, сразу после этого интервью после выхода этого интервью у меня на страничке многие попросили сделать разбор этого человека а знаете я честно говоря никогда не интересовалась вообще кто это такой что это вообще чем он известен но вникнув в этот вопрос разобравшись в этом интервью я поняла что этот гость очень интересен для нашего разбора и не только физиогномического но обо всем по порядку вижу вижу что вы собираетесь потихонечку здравствуйте мои хорошие здравствуйте кто сегодняшний субботний день решил немножечко провести с нами я постараюсь долго не затягивать дать вам только самое интересное самое ценное вижу что вы собрались и поэтому не буду откладывать в долгий ящик наш разбор давайте сейчас я убираю себя с экрана да кстати вот по поводу гостя знаете на такой анекдот вспомнился как говорят это неуловимый джо да а что действительно он такой неуловимый да нет нафиг он кому нужен вот и здесь тоже такой гость довольно странно что мы вообще его разбираем но поверим каналу супер то да, что этот гость довольно интересен многим людям и поэтому сделаем развод Разбор. но здесь конечно же открылось несколько таких вещей которые хотелось бы вам показать да пока пока я говорила я думаю что вы собрались и давайте первый фрагмент сейчас проверим что у нас со звуком и что у нас с видео если все хорошо со звуком пожалуйста ставьте плюсик в чатик и если видео тоже запустится еще один плюсик тоже ставьте но здесь так и начало как раз интервью и начало нашего разбора итак сенсационный гость, который ни разу не давал интервью в Ютубе. Почему? Ты знаешь, я не считаю себя какой-то звездой, чтобы ходить и давать интервью но здесь я с ним полностью соглашусь вернемся к тому анекдоту который я вспомнила в связи с тем ну вот что у меня за ассоциации с этим гостем а вижу что плюсики все поставили и это здорово а, да действительно ну если бы не интервью на канале супер мы бы и дальше жили спокойно без этого имени а не знали бы кто такой курбан амаров но сейчас мы о нем узнаем чуть больше приоткроем эту завесу а, приоткроем разберемся таки почти его считают альфонсом почему все считают что он изменяет ксении бородиной как он относится к дави и еще много много интересных фактов мы с вами сегодня раскроем Итак, первый вернее уже второй фрагмент давайте посмотрим здесь он сам дает определение кем он себя больше считает и давайте посмотрим теперь уже четко его невербальное поведение к чему он больше склоняется а хочу спросить с самого начала, вот как ты себя больше определяешь, бизнесменом или блогером все-таки? Ты знаешь, ну вот я поднимался сюда, охранник у меня документы не спросил, значит он меня узнал. Ага. Меня люди больше... Видите, облизал губы, что говорит о том, что ему нравится, да? А дальше... Узнают, да, это так. Бизнесмен я или блогер? Больше. Это почему будем судить? Что больше денег приносит? Ну, конечно. Ну, наверное, тогда бизнесмен. Ну, и здесь, смотрите, не было облизывания губ, что, ну, я так думаю, вообще, ну, когда я его посмотрела, да, его базовая линия поведения, на тех вещах, которые ему очень нравятся, он делает два жеста. Первое это облизывает губы, второе это, ко второму мы подойдем. Так вот здесь не было ни того ни другого по поводу того что приносит деньги Ну, в общем то он видимо на, на деньгах не особо зациклен он больше скажем так такой движок до да, движок бизнеса может быть Ну, возможно движок бизнеса а возможно мы с вами сегодня раскроем некоторые его тайны дальше следующий фрагмент не приходило ли тебе мысли в голову просто раз и навсегда объяснить? Вот, допустим, все говорят, там, что ты, Альфон, живешь за счет жены. Да. У тебя не было мысли просто рассказать, каким бизнесом ты занимаешься? Что это за закрытая тема такая? Ну, это же прикольно не рассказывать. И теперь смотрите, что мы сразу видим. Видим, что пошло закрытие, пошел закрываться, да, сразу так вот закрыл себя руками, да. Ну, действительно, тема ему не нравится. Пауза, да, попытался перевести на шутку, да. Ну, вот все способы уйти от прямого ответа. Да. Перемещение корпуса, что может говорить как о волнении так и о том что ну, корпус он в разные стороны и может быть он очень уверен в себе как раз и это вот он как бы корпусом занимает большую территорию да здесь можно трактовать двояко но то что он действительно не хочет говорить о деньгах он об этом и проговаривает дальше давайте слушать деньги любят тишину это раз во вторых деньги любят тишину и отклонился да но ну, не хочу я говорить о деньгах но и за это мы его осуждать конечно же сейчас не будем да и вообще в принципе я когда начинала эту тему разбирать думаю да что вы все взъелись на этого человека ну работает человек ну неважно если у них в семье а, все в порядке там не знаю кто кто зарабатывает но почему все считают его Альфонсом а, это первая мысль которая была у меня когда я начала его разбор и в общем то даже когда я его разбирала думаю ну вот какие-то такие несостыковочки, невербального поведения я их все-таки не не стала сразу относить к тому что ну вот к виновности его к тому что он действительно такой как все о нем говорят я думаю ну может быть ну немножечко там какие-то мысли загуляли и они отразились на невербальном поведении поэтому я сначала сразу скажу вам что я не постаралась к нему отнестись и здесь вот в данном случае тоже его можно понять он отклоняется как бы не хочет говорить о деньгах но ну, зачем зачем говорить о деньгах да когда но ну, неизвестно кто по может, какие-то злоумышленники. Ну вообще, зачем светиться, да? А дальше. Все, кто говорят, что я Альфонс, живу за счет жены. Раз у них есть такие мысли, значит они хотят также Согласись. А если это женщины, которые тебе так говорят? А если это женщины, значит они тоже хотят жить за счет Ксюхи, мне кажется. Как думаешь? Ну, пошутил пятерочку поставим за шутку в общем- то довольно остроумно мне тоже эта шутка понравилась но давайте идти дальше но ну, все-таки ведущая молодец докопалась таки а, до того чтобы он стал рассказывать возможно это и было целью а, и ведущий и а, его до да, рассказать таки про то ну чтобы все уже отстали чтобы перестали его считать альфонсом и что он рассказывает о на первом бизнесе. У нас есть семейный бизнес. Uh -huh. Он называется современная технология строительства. Мы строим многоэтажные, многоподъездные дома по России. Я являюсь соучредителем, председателем совета директоров компании СТС. Мы строим коттеджные поселки. Вот, Архангельской на Иллинке. Это мы строили, uh -huh. там один из крупных. Там сейчас Сказка Востока в Дагестане, в Махачкале, это мы и строили. То есть род-дом это мы строили. Но мы строим большие, крупные. Это наш семейный бизнес, это отец-основатель, это один из доходов моих ну вот теперь давайте разберемся в этом вопросе более подробно да ну раз уж на него такие обвинения что он альфонс давайте разбираться да ну то что он начал говорить и вот в начале он отвел глаза и без энтузиазма особого знаете как вот как будто его заставляют говорить да вот и вот он не очень хочет рассказывать но все-таки про, продвигается по теме повествования до да, трудом нет энтузиазма при этом ну в общем то здесь можно и понять с одной стороны но знаете отводит взгляд неохотно говорит но давайте все-таки разберемся он сказал что это первый его бизнес то есть основной вообще он первым его описал да то есть это самый главный бизнес который приносит ну явно больше денег и вообще в принципе что ему приносит больше денег когда вот в начале вопрос прозвучал кто он блогер или бизнесмен и он он сам сделал уточнение что приносит больше денег значит он тем и является и он отнес себя к бизнесменам правильно то есть а получается что самый главный бизнес который приносит ему больше всего денег это как раз вот эта компания стс современные технологии строительства которые которые являются их семейным бизнесом да то есть учредитель а сначала был отец потом он ну то есть там вот какие-то такие чисто семейные завязки но знаете я конечно же ну, меня скажу что насторожило насторожило то что он говорит об этом без энтузиазма а, и я решила копнуть глубже в интернете это все в открытом доступе. Я нашла эту компанию, и давайте посмотрим, что же это за компания и что ему приносит основной источник дохода. Да. Но, во-первых, давайте посмотрим, кто здесь учредить. Ну, во-первых, компания не действует. Она закрылась. Сейчас я себя уберу. Посмотрите по датам. Дата регистрации в десятом году. Дата прекращения деятельности в шестнадцатом году. Соответственно, ну вот на сегодняшний день эта компания не работает. Дальше давайте посмотрим, что мы видим по составу учредителей. Здесь нет его отца, и здесь есть он. Как один из учредителей да и еще один народецкий э, иван сергеевич э, еще один учредитель который, с которым в э, ну, 50 на 50 а, значит компания с низким рейтингом там много чего я еще прочитала но что еще здесь можно узнать а, вот пожалуйста финансовые показатели за 2011 год выручка это 10 миллионов я так понимаю а прибыль а, минусовая активы ну то есть получается что компания убыточная не знаю может быть это он так показывает для налоговой на самом деле это процветающая компания и так далее может быть они уже другое юрлицо открыли я не знаю ну вот то что я нашла в интернете в открытом доступе а вообще в принципе если он ну, он назвал и я на, нашла именно компанию я э, вбила что современные технологии строитель а и омаров написала а то есть вот эта компания мне вышла я не знаю почему именно эта компания может быть там есть и другая компания но как мы видим что дела совсем не так радужны как он это описывает а но давайте ладно бог с ним эта компания может быть что-то я не так нашла может быть еще что-то ну давайте дальше разбираться но ну, кстати вот то что я здесь нарыла это не является каким-то секретом да если он это сам назвал то он допускал что кто-то заинтересуется и начнет копать правильно как я это сделала и это все в открытом доступе я не не предпринимала никаких действий я просто забила в интернете вы можете то же самое сделать и выяснить то же самое а, да а, так а, дальше а, вот а, татьяна пишет ура наконец в эфире обычно не успеваю видите как здорово а, дальше следующий фрагмент про следующий его бизнес давайте узнаем также я увлекаюсь венчурными инвестициями угу. Я азартный человек сама знаешь что такое венчурные инвестиции то есть там там дал или все улетело, или дал или ты король любишь казино Казино, кстати, нет. Ага. Просто в венчурных инвестициях можно хоть что-то просчитать, понимаешь. Ну и какие-то разные старт Ну, получается, здесь он проговаривает, что он азартный человек. Да, вот здесь, мне кажется, очень много зарыто, потому что, ну, вот эта вот азартность, она не всегда, ну, вот у предпринимателей работает на руку. Дальше. Тапы приходят, ребята говорят, вот мы там хотим начать, дай денег, мы там открываем. Приезжали ребята, бэушную резину возили, дайте. Я говорю, блин, чем буду заниматься бушной резиной. В итоге они выросли до одних из самых крупнейших поставщиков европейских запчастей автомобильных. И у меня доля там 40%. То есть, ну... то есть ты зарабатываешь нормально? Я нормально зарабатываю, да. я, я зарабатываю хорошо. Нам здесь получается, у меня доля там сорок процентов пожимает плечами. Ну здесь немножечко я сомневаюсь, что именно ну вот как-то он там действительно сильно участвует но бог с ним здесь проверить никак нельзя он не назвал компанию поэтому ну что по тому как он рассказывает мы ну, можем допустить что он имеет какую-то долю в этом бизнесе но я думаю что небольшую все таки потому что ну, он не назвал это основным источником дохода получается что то что он первым назвал это явно основный, основной источник дохода и ну как бы он его ну, может может показывать он хочет показывать хочет рассказывать об этом и получается что на первом вот как раз этапе мы с вами нашли что ну, не совсем это правда но ну, кстати тут еще вопрос если возникнет у кого-то из вас да вот что что ты копаешься в том что в общем-то, тебя не касается, да, вот в отношении, ну, вот чего я копаюсь, да, а я, знаете, почему? Потому что, ну, действительно, а зачем вот это вот все рассказывать про факсы в Европе, да, там, он так рассказывает, как будто он там супер крутой бизнесмен, а по факту мы видим, что там совсем и не пахнет этой крутизной и большими деньгами. А просто человек работает лишь бы создавать видимость работы, да, и, в общем-то, ну, зачем вешать нам лапшу на уши мне в общем то это все равно было да пока я не сюда не влезла да а когда я вижу что ну к чему к чему вот это вот все вранье меня лично смущает то что мне как потребителю да как потребителю как э, слушателю зрителю э, вешают лапшу на уши вот и все что меня смущает поэтому здесь моя задача не быть обманутой и э, с помощью там невербального анализа поведения да э, с помощью простых действий с интернетом я нахожу таки правду но знаете вот это вот все если бы понты светились над москвой были бы белые ночи так вот а здесь я думаю что по принципу вот как раз поэтому он и живет он рассказывает всем о своей крутизне а по факту мы видим что а, пузырь то пустой а дальше следующий фрагмент еще один его бизнес про который он рассказывает давайте послушаем как он рассказывает и вообще а сделаем то свои выводы только бум ага. я вот во первых я креативный как сказать я во первых я креативный создатель этого он даже не знает кто он такой вообще что он какое участие он в этом принимал да он не, ну как то вот это это это тоже очень странно да когда человек если он креативно а, создавал вот это все у него должны глаза на этом гореть он должен это описывать да и рассказывать вообще Но давайте послушаем как и что именно он говорит об этом всего это всю эту кашу замутил я uh -huh. Тейка Бум. назвал в честь своей дочки Тейка ты а бум это потому что у амара раньше была почта ама бум и я добавил к тейка слово «бум». Ну, звучит ага. круто. Тейка, бум, взрыв. Вот, нашли инвесторов, зафигачили. И теперь у нас уже 5 тейка-бумов. Два в Казахстане, 4. Сейчас один открылся в Крокус-Сити. Беш, бешеной популярностью пользуется. Ну вот здесь э, бешеная популярность, я очень сильно сомневаюсь, и э, у меня есть основания для сомнения. Сейчас мы просмотрим, я в конце расскажу. 92 миллиона за полторы за полтора года отбились инвесторов. Супер крутая тема, я тоже вдоль. то есть как бы бабки капают, бабки есть. Ну и не говоря уже про рекламу в Инстаграме, ее там можно посчитать но а, насчет креативного создателя ну прям очень креативный а, а, что в чем его ну вот на чем у него глаза горели на чем он акцентировал внимание это на том что он придумал название название скажу я вам это не самое главное в любом бизнесе конечно же это очень важный компонент но самое главное это концепция он ни слова не сказал про концепцию я тоже залезла в интернет поискала что это за такие вот э, предприятия до да, что это за ресурсы стороны действительно там очень классная интересная концепция там можно всей семьей прийти и отдохнуть это классно это здорово это просто но ну, вот то что нам сейчас нужно особенно тем семьям у которых есть маленькие дети и там ну идет вот прям анимация развлечения детей да это здорово это классно но почему создатель вот этот креативный ничего об этом не сказал ведь на самом деле здесь как раз площадка для того чтобы рассказать о своем бизнесе вот где должны гореть глаза у любого бизнесмена это возможность рассказать о своем бизнесе расширить свою сферу влияния но у него вот я так понимаю что его участие в этом закончилось только на создании названия Ну, кстати насчет названия я не очень мне мне лично не очень понравилось кстати вот скажите пожалуйста по 10 бальной системе оцените пожалуйста, как вам это название? Вот да, уже оно существует, но если бы вы создавали сеть кафе которые призваны вот, э, э, семью до да, развлекать чтобы прям туда семьей ходили чтобы э, ну вот вот эта концепция она классная она реально шикарная. вот как вам такое название мне лично оно не очень нравится но я понимаю что он назвал как дочь да там вот как-то там привязал свою э, почту да вот вот как-то да он попытался вот так вот запечатлеть свое э, ну, свое я да свое, то что он любит то кого он любит и здесь я его понять могу но я не могу его понять как бизнесмена почему он на этом акцентирует внимание если можно было вполне рассказать о том что ребят это такое классное кафе мы от конкурентов отличаемся тем-то тем-то ну то есть либо даже не, не затрагивая конкурентов можно было сказать вот это для семьи для простой семьи когда ты там с ребенком ты можешь прийти ты можешь сам с мужем там с женой отдохнуть а в, о вашем ребенке там позаботят ну вот что-то такое рассказать да чтобы это было э, на потребителя нацелено я вот это бы поняла но когда бизнесмен который создавал эту вещь да якобы создавал рассказывает о том что как он создавал это название да кому оно надо если честно но просто упомянуть дочь это хорошо конечно но вот сейчас в данном контексте он как предприниматель ну грубо говоря, говоря лоханулся а что еще здесь меня сильно смутило это количество этих кафе а он вообще теряется очень сильно теряется в цифрах он даже количество кафе не может назвать четко вот я так и не поняла сколько этих кафе по его объяснению кроме того он когда говорил про прибыль он там чуть не сказал в неделю потом оговорился в полтора года Ну, то есть вот как-то так очень сильно путается но ну, бизнесмен который держит руку на пульсе своего бизнеса он никогда так не ошибется он никогда так не будет оговариваться это еще меня сильно смутило и что больше всего смутило это то что он ни капельки ничегошеньки не сказал про коронавирус вы понимаете в 2020 году все предприятия питания очень сильно пострадали и любой бизнесмен вот даже вспомните этого Эмина агаларова которого мы разбирали и он несмотря на то что его бизнес намного круче серьезней и масштабней он рассказывал как раз о тех проблемах с которыми он столкнулся да он он ну, рассказывал как есть как человек который в этом варится как человек который действительно занимается бизнесом здесь а вот сейчас вот мы увидели рассуждение какого-то обывателя который к бизнесу вряд ли имеет такое прям прямое отношение если даже он какую-то идею создал то наверняка ну, каким то образом коронавирус его затронул потому что именно предприятие питания пострадали больше всего потому что люди перестали ходить в кафе и как он мог выйти здесь на прибыль для меня это остается загадкой хотя может быть он какой-то финансовый гений и действительно нашел какую-то схему получать прибыль когда все ну, много теряют терпят убытки да на может быть может быть я конечно это знаете из серии монета в воздухе зависнет значит пойдем на занятия вот примерно из этой серии поэтому а я опять таки ну знаете мой шерлок холмс включился и я пошла опять искать ну вот вообще может быть и правда так и есть ну вот это тейка бум приносит огромные прибыли за я в интернет опять поискала а, так, компанию а, а подождите это стс а, так не то не то не то сейчас секундочку а вот вот потайка бум а вот нашла я и кабун она пока действует а потому что открылась буквально а, когда сейчас я вам скажу но я не знаю может быть это одна из компаний может быть они продают франшизы какие-то да может быть еще что -то. то здесь может быть и не обязательно он должен быть в составе учредителей но в составе учредителей мы его не видим а здесь мы видим что открылась в девятнадцатом году компания а, так значит она еще совсем свеженькая и что еще мы видим а, мы видим что у них тоже идет убыток убыток и это вот это вот вот этому я верю понимаете это предприятие питания с названием Take бум а вот здесь вот я верю а, а где здесь вот эта прибыль я не понимаю а, то есть получается что нас с вами просто водят за уши не знаю почему он это делает не знаю для чего ему это надо может быть, ему хочется привлечь какие-нибудь проверки, потому что это может привести к проверкам после его вот этих признаний, что там большие такие деньги. Это, это вообще удивительно. Может, еще кто-то заинтересуется. Ну, как-то вот очень странно. А, да, значит, а вы невербалику разбираете или по словам на кофейной гуще гадаете. Вот как раз по словам на кофейной гуще я не гадаю. Я как раз вот беру информацию из открытых источников и делаю выводы кроме того по невербалике меня насторожило я сказала что меня насторожило и э, я стала копать глубже вот и все я раскрыла вопрос более э, ну, больше чем ну казалось бы по невербалике там не было четкого ответа там были вот какие-то ужимки которые можно было отнести как к тому что он просто не хочет светить свое богатство так и к тому что он нам просто врет и здесь я вот проведя небольшое расследование поняла что здесь идет ну просто пускание пыли в глаза она ну, напишите кстати кому вот это вот мое копание в эту сторону понравилось поставьте плюсик кому не понравилось поставьте минус мне интересно если вам это не нужно я больше этого делать не буду будем по невербалике. тогда будем ну если где-то у меня останется не до конца открытый вопрос ну, вот не не до конца я смогу понять по невербалике часто так бывает что приходится ну как то вот сопоставлять много фактов не только то что вот я вижу по невербалике какой-то зажим но этот зажим может относиться к чему угодно понимаете и а, сразу вешать ярлык на человека что он нам врет а может быть он просто не хочет об этом говорить да а здесь я для себя открыла и поняла все а, да а, значит а, так а, Коламбус, а он другой ТЦ назвал. Ну, он вообще вот просто путается в показаниях. Но какой предприниматель? Вот представьте, если бы вы открыли какие-то кафе, вы бы путались так в показаниях. А, да так да нет это хорошо что ищите да действительно я подумала что так будет лучше искать доказательства какие-то и разбираться а, так значит давайте следующий фрагмент ну давайте теперь уже по невербалике то есть вот эти вещи мы разобрали я думаю что теперь у вас вопросов не возникнет да вот у меня просто многие спрашивали что он там много чего наговорил насколько это правда но сейчас с помощью не только невербали но и логики мы с вами выяснили, что здесь идет какая-то странная, какая-то странная несостыковка. А, да, давайте следующий фрагмент. За женой не угонишься, можно мне больше не работать. Все-таки ты пошутил или что, что ты хотел этой шуткой сказать? Ну, во-первых, я погордился своей супругой. Ну, давайте теперь посмотрим, как он погордился. Во-первых, челюсть вниз да а, здесь э, сейчас давайте просмотрим видите отвращение сжал губы ну что здесь можно сказать вот по этой реакции конечно же с одной стороны на уровне мозгов он конечно заставил себя погордиться супругой но на уровне подсознания здесь идет подавленность а такой знаете у нас картошка пюре такая подавленная да то есть подавленность идет а, да по сути подтверждение жестов так вот света пишет а мне нравится формат но я думаю что всем нравится потому что но ну, я подумала что надо раскрывать тему до конца а, поняли да идет подавленность по поводу того что ксения зарабатывает чуть больше Ну, он по-мужски это его можно опять-таки понять что он но ну, ему это не нравится но все равно он как бы подыгрывает он как бы играет вот эту роль и нормально дальше давайте смотрим а теперь по поводу измен что можно выяснить а, давайте смотреть. Кстати, я видела твою ответку, Ксении Собчак, которая позволила себе там интервью э, в свое одном из своих выпусков. Комиссарова, по-моему, да? Ну, да интервьюировала, постоянно... и она сказала, бронила, что Ксения Бородина человек с проблемами в личной жизни. Как ты думаешь, почему Собчак так сказала? Я не помню про проблемы в личной жизни. Я помню, что я ей ответил на то, что она меня все время называет вот типа нехороший парень, изменяет ага. все время. Ага. А, вот, изменяет изменяет все время и облизал губы не знаю почему он это сделал вот здесь к сожалению я не могу обратиться к интернету да и выяснить почему здесь было облизывание губ но облизывание губ говорит об удовольствии как мы с вами помним и он а, вот обратите внимание в начале там нашего разбора до да, было тоже облизывание губ на том фрагменте когда ему нравилось и вот здесь на слове изменяет он тоже облизывает близал губы не знаю почему вот здесь я не буду делать прям таких выводов и кстати для тех кто вот мне тут писал что мы разбираем невербалику или как да мы разбираем только невербалику поэтому делайте выводы я вам показала что меня смутило в антиков есть такие антигруппы да знаешь ну и здесь пошло, то есть Ксения Собчак, она наслушалась всяких групп, там начиталась всяких высказываний и получается, что у нее сложилось такое мнение. То есть это не потому, что я такой плохой, а потому, что кто-то обо мне говорит плохо в этих группах. Вот что он сказал. А, Но ну, вот на слове измена изменяет у него по вот это облизывание губ. Дальше давайте смотрим да кстати вот юля юлечка Кремлева очень здорово комментарий я хотела сказать вот здесь почитайте у нее комментарий она сказала что у нее небольш у него небольшой рот и ограничители действительно у него рот небольшой он очень избирателен я посмотрела кстати его по нумерологии он очень избирателен он еще и дева по гороскопу там просто много-много всего намешано он не любит вот знаете так все и множество ему достаточно самого лучшего вот он из этой серии мужчин в общем-то и это ну каждый из нас уникален он уникален в этом да это его черта характера можно сказать одна из основных очень правильно подмечена юлечка спасибо а, Да. теперь следующий фрагмент так так так это у нас вот здесь вот давайте смотреть я хотел сказать, ты чё в своем уме вообще кому изменять, я никогда в жизни Ксюши не изменял. Вот смотрите он говорит во первых с испугом во вторых кивает да вот меня это тоже смутило не не могу сделать выводы у меня нет доказательств поэтому я просто вам показываю что меня смутило а делать выводы придется вам потому что если я сейчас это произнесу я сразу буду как как знаете это чревато для меня поэтому давайте смотреть дальше видите вот, кстати, видите, как с испугом говорит, да, вот мы видим, что глаза расширились. А это как раз вот страх, испуг. А, и. У меня даже такого и в голове не было, ну, думаю, ладно потом интервью с ну, кстати ладно такой весь знаете смиренный ладно говорят про меня плохо ну и ладно да но ну, может быть это его черта характера возможно да но может быть он не стал связываться потому что понимал что если копнуть глубже то что-то накопать можно это возможно я опять таки рассказываю о том какие вари варианты событий э предполагают вот то что мы с вами видим с этим э с комиссаром с комиссаром да, он сказал очень крутой фразу. Сразу, что атомные крейсеры не, ко... не комментируют перхоть смытый унитаз. Я всю жизнь запомнил. И она там опять говорит, ну вот этот вот муж ее, который я изменял, я думаю, ну елки-палки. Так она просто, понимаешь, я тебе объясню, она основывается на том, что она э, слышит, видит и читает. А читает она бесконечные новости, которые я сама открываю там какие-то телеграм-каналы, открываю какие-то СМИ, и я вижу. Вот последняя вообще сплетню прочитала, что у тебя какой-то роман с сербской моделью. Вот смотрите, а здесь мне очень понравилось, как Алена де делает так, чтобы разговорить гостя. Он, она присоединяется к нему, да, вот эмоции сразу надевает те, которые хочет видеть ее гость. Смотрите, вот она сейчас что мы увидим? Отвращение, да, неловкость. Неловкость, ей неловко это проговаривать, как бы, как бы неловко. На самом деле она четко знает, что ей надо задавать. И не знаю насчет неловкости, вот я сомневаюсь, что ей неловко это делать. Она журналист, она умеет она это делает всегда и часто и в общем-то для нее это не проблема но смотрите как она грамотно имитирует я думаю что имитирует эмоции правильные да поэтому здесь я ставлю 5 баллов алене она очень грамотно с ним разговаривает она как бы присоединилась она как бы с отвращением рассказывает о том что она прочитала да вот типа ну и ксения собчак она же не виновата она же начиталась каких-то непонятных новостей пожалуйста про комментируйте. Ну, то есть здесь она и сама, как бы тут ни при чем, да, и Ксению чуть-чуть выгораживает, говорит: ну, это же просто кто-то написал, да, вот, ну, что, кто-то написал, это приходится комментировать, а у людей такое складывается ощущение, да, такое мнение. Поэтому здесь она очень грамотно сыграла. кто Кому нравится ее реакция, плюсик в чатик поставьте, кому не нравится, поставьте минус. Прикинь, это, это откуда берется? Скажи. У меня у Альфонса роман с серской моделью. Я стырил у Ксюхи полмиллиона долларов, там, или сколько, 400 тысяч, и подарил ей кольцо. Это, это вообще, там, это же одно с другим. И люди в это во все верят. Так я Альфонс, получается, или все-таки я могу подарить это кольцо? Ну, здесь он, смотрите, обратите внимание, он так и не ответил на этот вопрос, он просто вывел это на абсурд, да? свел к абсурду этот вопрос в общем то это один из способов уйти от ответа скажу я вам честно это такая манипулятивная техника а, да значит она мне не нравится но реакция соглашусь что наигранная но а реакция очень правильная в данном случае а, да так я не пойму а что у нас так мало плюсов давайте пожалуйста мне еще плюсы в чатик давайте давайте не буду произносить это слово за которое меня тут там в комментариях отругали заметьте ни, ни одного раза я не произнесла то слово которое было в предыдущем разборе давайте следующий фрагмент включаю Ну какие-то разные стартапы приходят ребята говорят вот мы там хотим начать дай денег мы там открываем так я альфонс получается да вот э, смотрите этот фрагмент у меня про то что помните я в начале нашего разбора сказала что у него реакции на какие-то позитивные вещи которые ему нравятся и их я две нашла первое это облизывание губ а второе это э, он гладит свои колени колени колени мы помним это про гордыню вернее даже не колени а вот эту верхнюю часть ног но как бы руки немножечко продвигает коленям то есть он тешит свою гордыню и вот сейчас еще раз включу этот фрагментик чтобы вы видели несмотря на то что у нас не видно здесь по фрагменту да что он это делает но мы предполагаем что там идет поглаживание как раз вот колен это разные стартапы приходят ребята говорят вот мы там хотим начать дай денег мы там открываем то есть получается ему нравится когда к нему приходят и просят денег это для, для него такой э, такое повышение статуса это признание его авторитета признание его силы э, видите он говорит и челюсть приподнимает э. и альфонс получается или все-таки я могу подарить это кольцо или может быть это все бред ты знаешь как все это делается это же делается для чего вот, э смотрите вот это вот поглаживание вот вот это поглаживание она конечно не часто было зафиксировано но мы можем предположить что оно было неоднократно на тех моментах которые ему нравится проговаривать и вот на этих моментах он себя считает красавчиком он считает себя классным да это вот такой вот жест который обращайте внимание при общении ну, в вашем общении с людьми да если человек начинает гладить вот эти места вот так вот поглаживать себя вот в этом месте это значит что он сам себе очень нравится в этот момент и вот здесь конечно же у него это очень хорошо читается и следующий фрагмент здесь а по поводу отношения к даве мне было интересно что же он имеет в отношении давы давайте посмотрим но ну, кстати мы даву тоже разбирали на нашем канале если вам интересно можете найти да давайте смотреть Ты думаешь почему все это постоянно случается с тобой почему к тебе цепляются такие новости? Я понятия не имею. Вот, кстати, вот здесь вот еще э, до того, как мы дойдем до Давы, это в этом же фрагменте, смотрите, как он отклоняется назад и гладит колени. С одной стороны, э, он считает себя красавчиком, он хочет свою гордыню тешить, да, может быть, это еще один признак того, что о нем говорят. Значит, он действительно э, красавчик, да, то, что он э, этого достиг. А с другой стороны, его это пугает. Его это смущает, и мы видим, что он отклоняется корпусом. Мне кажется, потому что... Когда Почему так Ксюш... Ксюшу нет новостей, что она где-то на шесте, там, я не знаю... Причем Ксюша нормально, она сжигает по сравнению со мной. Я да? дома сижу, но я ее побаиваюсь, конечно. <связь> У меня жена, она мне все время говорит, ты не должен порочить мою репутацию, я свое имя делала. И я вот такой, не дава. Смотрите, я вот такой, не дава. Видите, а как он это сказал? Во-первых, он перед этим сжался, да. А сказал он это, видите, вот здесь, вот, с презрением, так, сейчас, вот моментик. Вот, пошла улыбочка такая. То есть улыбочка одними губами. Это как раз я, красавчик, а он, в общем-то, ну, не. Он хуже, чем я. Вот так вот это трактуется. И качает головой. Да, подсознательно на самом деле. Он понимает, что у них много общего. Вот так вот. А поэтому идет такая реакция тела. Думаю, сейчас так сделаю. Чуть-чуть не то будет. Это сделаем Но мне этого и не нужно. И мне не нужно там скакать, прыгать с Киркоровым. Ну и прыгать с Киркоровым ⁇ это вот как раз камень в огород э, Давы. но ну, мы с вами это понимаем, конечно же. Там тоже своя история, тоже э, там разбираться и разбираться. Ну и еще один фрагмент. К твоей персоне. Мне Ты по... вообще знаком с ней, я А, это по поводу того, как э, э, вот э, с Водонаевой. Если честно. Ага. Смотрите, он начал качать головой, а, уже имея в виду, что ему надо сказать, а только в конце фразы он это сказал. Понимаете, вот здесь вот очень интересный момент с точки зрения невербального поведения. Часто мы наблюдаем, что а, иллюстраторы да, немножечко не соответствуют тому, что человек в данный момент говорит. Но а, надо наблюдать, что он дальше скажет. Часто человек, задумываясь о том, что надо вот начать, ну, то есть он хочет что-то отрицательное сказать, да, и начинает качать головой заранее. Но при этом сначала говорит какую-то часть не очень отрицательную, может быть, даже положительную часть речи, но он заранее начинает качать головой. Нет. Вот здесь вот давайте еще раз сначала я включу, чтобы мы с вами пронаблюдали за его поведением прям конкретно. К твоей персоне? Ты вообще знаком с ней? похер на ее внимание, если честно. Нет. Не от слова типа я ее ненавижу, а от слова вообще неинтересно Алена Водонаева. То есть мне это неинтересно. А вот смотрите, в замедленной съемке, как он это видите отвращение как он четко показывает то есть действительно она ему не интересна и здесь мы в общем ксения бородина может спать спокойно к Водонаевой он точно не пойдет что касается других фактов здесь к сожалению мне не хватило его реакций чтобы сказать как-то однозначно делайте выводы сами вот в плане его измен потому что здесь я боюсь ошибиться да и тем самым ну, оговорить человека поэтому те реакции которые мы с вами увидели вы анализируйте сами а что касается ну вот если бы еще больше было таких вопросов вообще в принципе когда нужно выяснить правду нужно задавать вопросы с разных сторон с разных и много этих вопросов надо задавать чтобы четко знать ну реакцию бывает что человек с первого же вопроса прокалывается и дает нужную реакцию бывает что человек ну, готов к этим вопросам и сразу у него заготовлены и реакции на эти слова вот как например с бизнесами он же подготовился по сути там было мало таких вот реакции по которым можно было сделать выводы но у нас слава богу есть возможность покопаться в интернете а, да Ну что могу сказать изучайте невербальное поведение людей а учитесь каждый день когда вы общаетесь если вам интересно приходите ко мне на обучение подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео не забывайте ставить лайк этим вы поднимаете мою самооценку этим вы радуете меня вдохновляете работать и дальше а, Да, очень хочу разобрать рудковскую поэтому если вы поставите много лайков то я займусь прям рудковской вот прям Прям вот как только увижу хорошую реакцию на мои видео а вот на это видео а, да, комментируйте пишите свое мнение вот по поводу тех вопросов которые может быть я не до конца раскрыла а, да так ну а комментарии ваши я почитаю еще но если хотите ваши комментарии чтобы я точно прочитала напишите их уже под видео в виде комментария вот там уже легко читать и там уже я на все на них отвечаю кто кто комментировал все знаете а, так что еще хочу сказать что-то умное хотела сказать но умные мысли вылетают а остаются только глупые поэтому желаю вам хорошего хороших выходных а, да Будьте со мной, и я буду радовать вас интересными разборами. Да, кстати, я их по нумерологии тоже посмотрела, там тоже было что сказать, но решила, что не буду затягивать стрим, потому что и так уже 46 минут мы занимаемся. А, да, желаю вам хорошего э, дня. Я сегодня вышла в 12 часов, дай, э, чтобы дать вам всем возможность сегодня посмотреть видео. Не забывайте ставить палец вверх писать комментарий делиться этим видео я вас всех